Привет всем, меня зовут Валерий Чигинцев и вы слушаете радио Event FM. Поговорим о креативе. Есть такая фишка «Кино за три часа». По большей части это, конечно же, корпоративная история. Не секретно для кого, что корпоративных мероприятий стало гораздо меньше и компании зачастую переходят на офисный режим развлечений. Приведу примеры собственного опыта. Мы приезжаем к вам, снимаем, и пока монтажер готовит фильм, я занимаюсь режиссурой мини-корпоратива. И совсем не важно, что это, день нефтяника, 8 марта, предновогодняя офисная пати или день рождения сотрудника, которому вы хотели бы сделать подарок, в процессе задействованы все. Насколько вы поняли, креатив вокруг нас. Ловите идею, воплощайте, и будет вам счастье за три часа. С вами был Валерий Чигинцев. Услышимся на радио Ивент FM.